Детская книжка «Азбука мультяшек» издательства «Азбук Варик». Как здорово учить алфавит вместе с героями любимых мультфильмов. Они ждут малыша на каждой страничке удивительной красочной азбуки. А еще эта книжка говорящая и музыкальная. Стоит малышу нажать на кнопку, и он услышит букву, слово и забавную мелодию из мультфильма. Так ребенок будет получать новые знания без помощи взрослых. Нажимай на кнопочки, слушай буквы, слова и веселые мелодии. Черепаха. Страницы книги сделаны из плотного картона с глянцевым покрытием. На них можно легко писать, стирать и писать снова.